В общем, Турция интересна тем, что ты можешь ехать по горной дороге и встретить какую-то такую кафешку, где можешь выпить чай, кофе, сок. То есть вот мы ехали-ехали, встретили кафе с таким сумасшедшим видом. Можно и напитков. Вон наша мадам готовит нам турецкий кофе. Можно сок, можно кальян. На любой вкус все такое здоровское, аутентичное. Хочешь, сиди по-турецки, по-узбекски, не знаю как. Хочешь, садись непосредственно на такую платформу со скатертями, как положено. Вот такая вот красота. И вот нам уже несут кофе, подача. Все как положено. Спасибо. Окей, so. окей. Okay, okay. Вот здесь немного говорят по-английски. Уже проще. Да, чай. А еще. Все, здесь только напитки. Почему нету ничего съедобного? Такая концепция заведения. И, кстати, помимо кофе, как комплимент заведения, нам принесли свежий виноград и хурму. Друзья, этим и интересно Такая не туристическая Турция Что ты можешь просто ехать И останавливаться в разных местах В разных кафе, магазинах И все приветливые Все улыбаются Это понятно И сейчас мы попьем кофе Вместе с вами С таким замечательным видом Чашечку турецкого кофе Соответственно подписывайтесь Еще больше Видео о путешествиях на моем канале.